Приветствую всех, сегодня я проведу небольшой хатха-йога комплекс, который подойдет как для начинающих, так и для продолжающих. Меня зовут Сергей, я преподаватель клуба om.ru. По традиции в начале комплекса мы пропоем трекратную мантру Ом для тех же, кто... У кого есть свое начало практики, может практиковать свое начало практики. Присаживаемся с прямой спиной в удобное медитативное положение. Вначале немножечко подышим, настроимся на практику. Глубокий вдох. Медленный выдох. также можно подключать полное йоговское дыхание на вдохе расширяется наш живот затем ребра затем грудь ключицы слегка вздымаются плечи приподнимаются и уходят назад с выдохом плечи опускаются вниз ключицы тоже опускаются вниз грудь сжимается ребра сжимаются и живот втягивается в себя Старайтесь на протяжении всей практики язык удерживать в положении нама-мудры, когда язык прижимается к верхнему небу. Также на протяжении всей практики старайтесь дышать через нос. Расслабьте ваши плечи, опустите их вниз. Кто желает, может прикрыть глаза. Со вдохом. Поднимаем руки вверх над головой, ладони смыкаем вместе, с выдохом опускаем ладони перед грудью на мосте. И после вдоха троекратная мантра Ом. глубокий вдох. простирание начнем с разминки с выдохом голова уходит к груди со вдохом голова уходит назад старайтесь шею сильно не заламывать не запрокидывать Движение осуществляйте в своем темпе. В крайнем положении можно задержаться, если есть такая потребность. Дыхание ровное, спокойное. Выдох. Подбородок уходим к груди. Вдох. Затылок. Аккуратно запрокидывается назад. Хорошо. Далее наклоны из стороны в сторону. С выдохом голова уходит в правую сторону, к правому плечу. Левое плечо слегка опускается вниз. Со вдохом. Голова по центру. С выдохом голова уходит в левую сторону. Правое плечо опускается слегка вниз. На протяжении всей практики помните о травме безопасности. Нагрузка не более 70%. Движение осуществляйте в своем темпе. В крайнем положении можно задержаться. Хорошо. Далее повороты шеи с выдохом. Голова поворачивается в правую сторону. Вдох по центру. Выдох в левую. Хорошо. С выдохом подбородок опускаем на грудь. И со вдохом аккуратно прокатываем шею вокруг своей оси. Пол оборота вдох, полоборота выдох. Движение также напоминаю в своем темпе. Если есть необходимость, то в каком-то положении можно задержаться. Хорошо, в обратную сторону. Пол оборота вдох, пол оборота выдох. Язык в положении намамудрый. Язык прижимается к верхнему небу. Хорошо? Далее. Еще раз, прокаты шеи вокруг своей си, только уже без запрокидывания затылка назад. Мы рисуем движение носом, либо подбородком. В одну сторону. Дыхание также ритмичное. В обратную Хорошо. Далее мы укладываем руки на наши плечи и вращение плечами вперед. Движение в своем темпе. Назад. Далее разноименные вращения плечами. Правое вперед, левое назад. В обратную сторону, левая вперед, правая назад, движение в своем темпе. Далее руки вытягиваем в стороны, поднимаем кисти на себя, ладони на себя, и движение ладонями вниз, вверх, вниз, вверх. Ладони вверх зафиксировались. Руки сильные в напряжении. Хорошо. И далее быстро-быстро сжимаем, разжимаем кулачки. Прокачаем наши предплечья, запястья. Кисти. Хорошо. Скидываем напряжение с рук. Встряхиваем наши руки. Вращение локтями в правую сторону. Влево. Хорошо. Далее. Приподнимаем руки вверх над головой, замочками из рук выворачиваем вверх, тянемся, макушка тянется вверх, спина прямая. Аккуратно покачиваемся из стороны в сторону. И с выдохом скрутка в правую сторону, левая рука уходит на правое колено, правая рука уходит за спину, подбородок смотрит в сторону правого плеча, макушка тянется вверх, спина прямая. И дышим животом. Брюшное дыхание. Массируем наши внутренние органы. Хорошо. Аккуратно раскручиваемся. Вновь, вновь поднимаем руки вверх. Качаемся из стороны в сторону. И с выдохом уходим в левую сторону нашу. Правая рука уходит на левое колено. Левая рука уходит за спину, голова смотрит в сторону левого плеча, дыхание животом, спина прямая, макушка тянется вверх. Хорошо, аккуратно раскручиваемся, выпрямляем. Наши ноги. Можно встряхнуть напряжение с наших ног. Помассировать наши коленные суставы. Далее Дандасана. Отталкиваемся от коврика руками. Спина прямая, макушка тянется вверх. И раздавнем наши стопы. Движение стопами от себя к себе. От себя к себе. Движение в своем темпе, напоминаю. Из стороны в сторону, вправо, влево, вправо, влево. Вращение стопами в правую сторону. левую. Далее. Сгибаем нашу правую ногу. Укладываем ее на коврик. С выдохом, со вдохом вытягиваемся, спина прямая. И с выдохом левая рука уходит на правое колено. по реврита джанаши шасана. Тянемся к нашей левой ноге правой рукой. Обратите внимание, вы должны раскрыть вашу грудную клетку. В этой плоскости не так уйти. А в этой плоскости, если вы можете в этой плоскости уже коснуться вашего пальца, вашей ноги левой, то сделайте это. Взгляд из-под вашей руки, шея сильная. Хорошо. Аккуратно раскрепощаемся. Далее прямая спина, прямой позвоночник. С выдохом уходим в шершасан. Наклон к вашей левой ноге. Сильно притягивать себя не обязательно, либо вообще не обязательно. Под своим весом аккуратно свисаем. Уходим в наклон. Хорошо. Меняем наши ноги, правая нога прямая, левая сгибается в колени, укладывается на коврик, тянемся вверх руками, разворачиваем корпус в левую сторону, правая рука уходит на левое колено, левой рукой накрываем себя сверху, разворачиваем наш корпус в плоскости, такой, чтобы раскрывалась наша грудная клетка и интенсивнее утягивалась наша левая сторона. Правой рукой тянемся к правой ноге. И если достаем, то можно притянуть себя, ухватившись за правую стопу. Но обращая внимание не так, а именно вот так, в этой плоскости. Так интенсивно же зарабатывается левая сторона. Взгляд из-под левой руки. Шея сильная. Можно прикрыть глаза. Париври Таджана Шишасана. Хорошо. Аккуратно раскрепощаемся. Вновь вытягиваемся руками вверх. Макушка тянется вверх, спина прямая. С выдохом. Уходим. Джан Шишасан. Ненадолго. Джан колено. Ширша голова. На 2 секунды пониже уйдите в наклон поглубже. Носочек ноги тянется на себя. Хорошо. Аккуратно приподнимаемся. Выпрямляем нашу ногу. И далее небольшая динамика. Руки либо в дандасане, отталкиваемся от коврика, либо на мосте в воздухе. И такое динамическое движение. Сначала посмотрите, а затем его выполняйте. Затем меняется наша нога. Левая. Если есть возможность, можно не помогать себе руками. руками. И приступаем. Несколько подходов в своем темпе. Хорошо, достаточно. Далее мы проносим ноги доступным образом назад. Присаживаемся в позу ученика. Или позу алмаза, ваджасана еще она называется. На наши пятки присаживаемся. Колени слишком широко разводить не нужно. Либо колени вместе. Прямая спина, макушка тянется вверх. И сделаем небольшой подход к парнаяме, которая называется капалабхати, сияющий череп. Выполним три подхода по вот 30 раз. Осуществляется она с помощью активного вдоха и пассивного выдоха. Сначала посмотрите, а затем выполняйте. Что я сейчас сделал? У меня на вдохе, слегка наполнялся воздухом живот, грудная клетка, и с выдохом живот втягивается в себя. То есть я выдавливаю из себя воздух с животом. Чтобы прочувствовать, получается у вас это или нет, можно положить руку на одну ладонь на живот, другую на грудь и чувствовать. Прочувствуйте, как у вас это выходит. Обращаю ваше внимание на то, чтобы стараться плечами не двигать, корпусом не смещаться из стороны в сторону, вперед-назад. Микродвижения все равно будут оставаться, но вы стараетесь корпуса держать на одном месте. Плечи расслаблены, верх не приподняты. Приступаем. 30 раз первый подход. Хорошо, я выполнил свой первый подход. Далее второй подход я буду делать уже с задержками. После 30-го раза я делаю полный выдох, задерживаю дыхание. И распрямляясь, втягиваю живот в себя. Выполняется у Диана Банха таким образом. Живот втягивается в себя на вакууме, как бы подсасывается внутрь. И держу доступное для меня время. Продержите хотя бы секунд 5-10 в общем, свой, свой интервал задержки воздуха выберите. И дальше с выдохом аккуратно сделайте до выдох и медленно вдыхайте воздух вновь. Обращаю ваше внимание на то, чтобы дел делать не резкий вдох после задержки дыхания, а именно до выдох, а затем плавно, плавно вдыхайте в себя кислород, чтобы вам не было слишком дискомфортно. Приступаем. Пара медленных вдохов и выдохов. Хорошо. И еще один подход, тоже 30 раз. И теперь уже я делаю задержку дыхания и подключаю замки. После того, как я выдохнул и задержал дыхание, я сжимаю мулабанху мышцы тазового дна, корневой замок еще он называется. Затем я втягиваю живот в себя. У банха. И затем я опускаю подбородок на грудь. Это уже Банха. Верхний горловой замок. Приступаем. Восстанавливаем дыхание после пранаямы. Аккуратно привстаем. Положение кошки, маджирясан. Бедра перпендикулярны коврику. Ладони под плечами. Колени на ширине таза. Динамическое движение в кошке. С, со вдохом подныриваем. С выдохом скругляемся, локти сгибаются по направлению корпуса. Вдох, выдох. Движение в своем темпе. В одном из крайних положений можно задержаться. На протяжении всей практики язык старайтесь удерживать положение на мудрое. Язык прижимается к верхнему небу. Хорошо. Далее выходим в собаку мордой вниз. Отстраиваем положение собаки морды вниз. Стопы на ширине таза, руки на ширине плеч. Большие пальцы стоп направлены вовнутрь. Внешние края стоп параллельны друг другу. Можно поразминаться, перетаптываясь с ноги на ногу. Далее, доступным образом, ноги подводим к рукам, либо подпрыгиваем к рукам, либо подшагиваем. Аккуратно свисаем под своим весом в наклоне. Руки можно отправить в локтевой замок сложить. Далее опускаем ладони вниз. И с выдохом, со вдохом приподнимаемся вверх. Голова поднимается в последнюю очередь. Опускаем, ставим руки на пояс. И движение в тазу, в правую сторону, вращение таза. Движение в своем темпе. Помним о травме безопасности. В левую сторону. Хорошо, далее сводим стопы вместе, колени вместе, движение коленями в правую сторону, вращение в коленях в правую сторону, в левую. Хорошо. Далее. Встаем посередине коврика. Тадасана. Большие пальцы вместе. Пятки слегка врозь. Копчик под себя. Прямая спина. Плечи слегка уходят назад. Руки сильные. Направлены в пол. В кончики пальцев. Большой палец оттопырен. Язык положения нам мудрый. То работает с энергией, подключаем нижний корневой замок. Молобанха. Сжимаем мышь тазового дна. Глаза можно прикрыть. Приподнимаемся на носочки. хорошо опускаем пятки на коврик с выдохом со вдохом поднимаем руки вверх ладони вместе с выдохом присаживаемся в ползу стула утка тасана а следите чтобы ваши колени не выходили за большие пальцы ног легкий прогиб поясницы руки прямые на 3-4 секунды присаживаемся пониже Хорошо, молодцы. Аккуратно пристаем. Опускаем руки вниз. Уходим в наклон. И отшагиваем пальчиками вперед. Вес находится в ногах. И далее доступным образом уходим в положение верхнего упора. Чатуранга Дандасана. Отшагиваем либо отпрыгиваем. Верхний упор, уртфа чатуранга дандасана верхний упор, ладони под плечами, стопы на ширине таза, пятки вверх, прямая линия от макушки до пяток. Некоторое время находимся в положении верхнего упора, уртфа чатуранга дандасана. Затем нижний упор, локти по 90 градусов по возможности прижимаются к нашему корпусу, верхний упор, точнее верхняя собака, собака мордой вверх, уртва муха шванасана. И с выдохом через ту ранку, по возможности. Собака мордой вниз. Подшагиваем, кому это нужно. Отстраиваем положение нашей собаки. Мордой вниз. Адхамуха Шванасана. Внешний края стоп параллельны друг другу. Большие пальцы. Стоп направлены вовнутрь. Ладони на ширине плеч. Стопы на ширине таза. В идеале старайтесь грудью коснуться коврика. Помните о травмах безопасности. Хорошо. Далее опускаем наши предплечья на коврик. Стопы на носках. Слегка можно отшагнуть ногами чуть-чуть назад. И далее динамическое упражнение «Дельфинчик». С выдохом переносим весь тело вперед. Со вдохом уходим, таз уводим назад. Далее меняем дыхание наше. То есть мы выдыхаем, на выдохе уносим, у, у, переносим таз назад и со вдохом вес тела переносим вперед. Старайтесь на протяжении всей практики дышать только через нос и удерживать положение на мудрох. Хорошо. Вновь верхний упор. Если тяжело, можно опустить колени на коврик. Нижний упор. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Правая нога вверх. Выдох, колено правой ноги уходит к груди, либо к колбу. Вдох, вверх. Выдох, правое колено уходит к плечу, с внешней стороны, к правому плечу нашему. Вверх, вдох, вверх, выдох, колбу. Движение в своем темпе. Если становится тяжело опускайте правое левое колено на коврик зафиксировали правую ногу вверху с выдохом широкий шаг правой ногой к рукам поза бегуна васанчалаа Проверьте, чтобы ваш вес находился в ногах, а руки являлись только как поддержкой баланса, но не опорой. Проверьте ваш баланс. Руки переведите в намасте. Отследите, насколько вы устойчивы. Далее из позы бегуна уходим. Положение воина. Следите, чтобы ваше колено правое не выходило за правую пятку. Таз закрыт. Левая нога на носочке. Руки вытянуты в стороны. Либо можно руки свести вместе над головой вверх. Хорошо. Опускаемся в бегуна. Далее поза ящерицы. Левое колено на коврик. Руки находятся с внутренней стороны правой ноги. Если нужно увеличить нагрузку, можно опустить руки на предплечье. Далее мы зажимаем правой рукой нашу правую стопу. Если есть возможность, приподнимаем левое колено от коврика воздух. И движение правым коленом разрабатываем наш правый тазобедренный сустав. Движение сначала в правую сторону. Правым коленом. Движение в своем темпе. в обратную сторону, закрывающее движение в правом тазобедренном суставе, правом колену. Хорошо. И далее выполним акапада каудиньясану, первый вариант. Руку правую мы уводим под правую ногу, правое плечо оказывается под правым коленом и переводя вес в руки в баланс. Мы уходим в балансовую асану акапада каудиньясану. хорошо аккуратно выходим ставим наши колени вместе колени широко стопы вместе уходим в короткое простирание Хорошо. Аккуратно приподнимаемся. Далее усаживаемся в положение бодхаканасаны, бабочка. Стопы вместе. Обхватываем наши стопы нашими руками. Динамические движения бедрами. Далее раскрываем стопы как книжку. Надавливая локтями на икроножные мышцы, либо на бедра, уводим бедра к коврику, к полу, с прямой спиной наклоняемся вперед и раскрываем наши тазобедренные суставы. Из их положения намамудры можно применять дыхание у Джая, когда мы вдыхаем через нос и выдыхаем через рот. При этом у нас слегка сужается горловая щель, и на выдохе у нас получается шипящий звук, как будто бы мы согреваем руки. Такое дыхание помогает преодолевать дискомфортные ощущения. Еще какое-то время находимся в положении удерживания наших колен у коврика на полу. Терпим небольшую аскезу. Также попробуйте подключить нижний корневой замок к Хорошо. Аккуратно сводим наши колени вместе. Помогаем руками. Обхватываем наши колени вместе. Выпрямляемся в спине. И далее. Уходим в гамухасану. Ниж... Э... Левое колено внизу, правое колено вверху. Компенсация после бадхаканасана. Далее. В этом положении аккуратно пристаем, помогаем себе руками, поддерживаем себе, разворачиваемся так, чтобы наше. Теперь правое колено оказалось внизу, левое колено вверху. Спина прямая, макушка тянется вверх. Поднимаем руки вверх над головой. Замочками вдруг выворачиваем вверх, тянемся. Хорошо. Аккуратно раскрепощаемся. Положение кошки. Несколько динамических движений. Вдох подныриваем. Выдох, скругляемся. Дыхание носом. Язык положения нам умудрит. Далее. Собака мордой вниз. Верхний упор. Нижний упор. Собака мордой вверх. Вновь собака мордой вниз. Поднимаем левую ногу вверх. На выдохе колено левой ноги уходит ко лбу. Выдох. Вдох вверх. Выдох, левое колено к плечу левому. Если тяжело, опускайте правое колено на коврик. Выдох, вдох, левая нога вверх. Выдох, колбу. Вдох, вверх. Выдох, к плечу. Вдох, вверх. Выдох, колбу. Вдох, вверх выдох к плечу, вдох вверх, зафиксировали на какое-то время нашу левую ногу вверху, ногу вверху, затем широкий шаг левой ногой к рукам, поза бегуна, ажосанчеласана, на мосте перед грудью, далее воин оследите, чтобы ваше левое колено не выходило за левую пятку. Хорошо. Опускаемся в бегуна. Далее опускаем наше правое колено на коврик поза ящерицы. Чтобы увеличить нагрузку, опускаем руки на предплечье. Далее левой рукой. Опираемся на нашу левую стопу, левой ладонью зажимаем нашу левую стопу, если есть возможность, поднимаем правое колено в воздух и вращение в левом тазобедренном суставе, сначала в левую сторону, открывающее движение левым коленом, дыхание ровное, спокойное, движение в своем темпе, еще несколько вращений в левом тазобедренном суставе. Хорошо, и затем в обратную сторону, закрывающее движение левым коленом в правую сторону. Хорошо, и далее один ясана на левую сторону. Левая рука, левое плечо уходит под правое колено. Опираясь на наши руки, переходим в Акападо-Каудиньясану, балансовая асана. Хорошо, попробуйте осваивать балансовые асаны. Далее уводим левую ногу назад, поза кошки, Маджирясана. Из позы кошки переходим в положение собаки мордой вниз. Верхний упор. Нижний упор. Локти прижимаются к туловищу. Локти по 90 градусов. Верхняя собака, уртва-муха-шванасана. И, по возможности, через четурангу выходим в положение собаки мордой вниз. Отстраиваем положение собаки мордой вниз. Какое-то время находимся в положении собаки мордой вниз. попробуйте уйти чуть глубже грудью к коврику хорошо опускаем колени на коврик ноги проносим вперед доступным образом Небольшой подход к матанасане, Поднимаем руки вверх. Спина прямая, макушка тянется вверх. С выдохом уходим к нашим ногам. Аккуратно пробуем себя притягивать. Если трудно дотянуться до ваших стоп, можно схватиться за штанины. С прямой спиной уходите в наклон. Старайтесь с каждым циклом дыхания все глубже уходить в наклон. При этом помните о травме безопасности. Нагрузка не более 70%. Если спина скругляется и слишком большая нагрузка в пояснице, можно присыгнуть колени, уложить живот на бедра и в этом положении преодолевать терпеть аскезы. Старайтесь ту часть вашего тела, которая слишком сильно напряжена и болит, как можно меньше напрягать. На пару секунд. Уйдите чуть глубже в наклон. Хорошо. Аккуратно раскрепощаемся. Далее следуют перевернутые асаны. Противопоказание к перевернутым асанам – это высокое низкое кровяное давление. Если выходили к зубному, нежелательно. Плохое самочувствие. Тяжелые травмы позвоночника. Очистительные дни у женщин. И, как я уже сказал, просто, просто плохое самочувствие. Если противопоказаний нет, то мы сейчас перейдем к выполнению перевернутого хасана. Для тех, у кого есть противопоказания, можно укладываться в образуйте ваш, Сделайте ромбик из ваших ног, стопы вместе. Укладывайтесь на коврик. И отдыхайте. Для тех, у кого противопоказаний нет, присаживаемся в начало коврика и выполним сначала такие асаны, как халасана поза плуга, карнапидасана, когда колени уходят к нашим, к нашим ушам, затем полумостик. Из полумостика можно выйти в полный мост, далее из моста или полного моста уходим в виппорита карани мудру. И... После випарита Коране Мудры можно уйти в стровангасану по заберезке И далее уходим снова в Халасану и раскладываемся по коврикам. И еще в начале всех перевернутых хасан я предлагаю выполнить э, стойку на голове Шишасана. У кого есть возможность, выполнить ее. Сделайте треугольник из ваших рук. Ладошки вместе. Для начинающих лучше выполнять у стены, либо у столба. Укладывайте вашу... Вашу голову, ваши руки. Я сейчас покажу, как нужно выходить. И вы уже делаете вывод, выходить вам в эту шишасану или нет. Хорошо. Попробуйте выполнить шишасану. Далее переходим к следующим перевернутым масанам. Я уже их озвучил. У меня микрофон, и чтобы звук не искажался, я постараюсь... Ну, я много не буду разговаривать. Выполняйте, наблюдайте за мной и выполняйте. Я располаг, рас, буду располагаться так сейчас, чтобы вам было удобно наблюдать за мной. Это идет випарита карани-мудра или поза чаши. Теперь я переведу руки под лопатки и выйду в положение сарвангасаны, поза свечи или березка. Далее будет вновь халасана и затем Медленно раскладывая позвонок за позвонком, я выйду в положение лежа на коврике. Старайтесь пятки опускать в последнюю очередь по возможности. И компенсация после перевернутых асан, это мать на поза рыбы. Руки уходят под бедра, отталкиваясь локтями, грудь приподнимается вверх, голова слегка запокидывается назад в воздухе. Хорошо. Далее укладывайтесь в шавасану. Укладывайтесь на коврик. Руки и ноги под углом 30 градусов. Шавасана, старайтесь не засыпать во время шавасаны, сделайте все необходимые движения, чтобы комфортно, хорошо, примерно 10 минут находиться в положении шавасана. Концентрируйте свое внимание на дыхании. Применяйте осознанное дыхание подсчет. Например, 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. Дыхание носом. Можно увеличить до 10 и более секунд. Выбирайте свой интервал. При этом оставайтесь в сознании. Слушайте мой голос. Почувствуйте и расслабьте ваши стопы. Почувствуйте и расслабьте ваши голени, бедра. Ваши ноги полностью расслаблены. Почувствуйте и расслабьте ваши кисти, предплечья, плечи. Ваши руки полностью расслаблены. Расслаблен ваш живот, спина, ягодицы. Расслаблена ваша грудь, шея. Расслаблен ваш язык, нос, лоб, темечко. Ваша голова полностью расслаблена. Представьте, что ваше тело наливается грузом и проваливается в коврик. Мрита мудра. Концентрируйтесь на вашем дыхании, можно представить, что вы в хорошем месте, у вас все хорошо. Постепенно приходим в эту реальность. Медленно пошевелите руками и ногами. Переведите ваши руки над головой вверх. Потянитесь, как после пробуждения. Разотрите ваши ладони до тепла. Приложите их к вашим глазам. Бережно промассируйте все ваше лицо. Притяните ваши колени к груди, обхватите их руками, поперекатывайтесь из стороны в сторону, влево, вправо. И доступным образом аккуратно присаживайтесь в положение с прямой спиной. Посвятим заслуги от этой практики на благо тех, кому вы считаете нужным. Со вдохом поднимаем руки вверх. Выдох перед грудью нам остается, укладываем наши ладони вместе. И после глубокого вдоха, троекратная мантра Ом, глубокий вдох. простирание в знак признательности учителям йоги. Друзья, благодарю вас за практику.